Здравствуйте, меня зовут Александр и я частный консультант по работе с маркетплейсом wildberries.ru А в этом видео мы рассмотрим привязку шика Крабов к поставке. по себе штрих-код короба выглядит примерно следующим образом. Мы генерируем его на сайте Wildbase. Где сгенерировать эти штрих-коды? Вот здесь. Выбираем сколько нам необходимо штрих-кодов для поставки. И сразу же можем их выделить все для того, чтобы распечатать или же выгрузить в Excel. По большому счету, это аналог некого списка, что находится в каждой конкретной коробке. Если быть точным, то списком он становится в тот момент, когда вы загружаете в личный кабинет Wildberries файл в строго установленной форме, который буквально говорит нам о следующем, что в коробке с вот таким номером лежит два вида товаров. Вот этот товар в количестве 6 штук и вот этот товар в количестве 2 штук. Итак, вы заполняете таблицу по каждой по каждой из коробок и каждому товару внутри каждой коробки. При всей кажущейся простоте процесса это накладывает дополнительное обременение и вызывает необходимость делать дополнительные списки, что замедляет работу. Это, конечно же, не очень удобно, ведь надо знать, что и в каких коробках находится. Но при этом не выполнять данную операцию мы также не можем, потому что Wildberries не разрешит нам перевести поставку в статус «приемка разрешена» из-за того, что не залиты шика коробов. То есть не выполнить этот процесс невозможно. На начальных этапах работы мы также использовали ручную запись. То есть человек, который упаковывал товары, сначала должен был переписать вот этот вот номер штрих-кода коробки и затем вручную записывать количество изделий и штрих код изделия, которые упаковывал сюда. Или же наоборот, он получал готовый список от менеджера, находил необходимую коробку и выбирал из всех товаров нужные товары в нужном количестве. Если раньше процесс поправления шоколад и их привязки занимал у нас до одного рабочего дня сотрудника на складе, то совсем недавно, буквально с помощью Excel-файла и некоторых технических средств на общую сумму 3000 рублей, мы смогли автоматизировать этот процесс, и теперь он у нас занимает всего лишь 20-30 минут. Это сканер, который вы многократно могли видеть в Стоит он 3000 рублей новый, а ПУ от 500 рублей. Поэтому это самое простейшее оборудование. Работает он по принципу клавиатуры. Для начала мы сканируем штрих-код, который клеится на коробку. Дальше в эту коробку мы складываем все наши товары, сканируя один за одним. Если же связываться со сканером неохота, неохота подбирать модель, вы можете установить подобный сканер на мобильный телефон. Я, например, пользуюсь приложением сканы. Это не единственное приложение, а они бывают платные, бесплатные. Как оно работает? Вы сканируете через мобильное приложение, точно так же штрих-код товара. Связываете ваш телефон с компьютером через приложение Scan it и э, ваши сканированные штрих-коды отображаются в этом столбце. Давайте попробуем еще раз. Какой бы способ вы не выбрали, при сканировании у вас получится один список и один столбик различных штрих-кодов. Обратите внимание, то есть вот этот штрих-код короба. Дальше идет все, что в него поместилось. Здесь могут быть одинаковые штрих-коды разные штрих-коды. Так или иначе, какая бы ни была последовательность этих штрих-кодов, мы можем понять, что вот это штрих-код коробки, и дальше все, что у него поместилось. По большому счету, вся эта информация достаточно, чтобы сказать, что находится в каждой коробке. Однако, это не соответствует шаблону, который нужно на Vibris. Для того, чтобы сделать файл как надо, скачаем же шаблон. Называется он template. Откроем его и увидим что мы должны скомбинировать, точнее, скомпоновать состав коробки и указать количество каждого товара в одной коробке. Делать это вручную неудобно, да и тем более, для чего же нам тогда придуманы машины. Что мы делаем с этим списком? Мы сначала берем и копируем его. Дальше мы вставляем его в специальный файл. Вот с этой ячейки. Обратите внимание, что черную ячейку использовать нельзя ставили и убедились, что все цифры стали как нужно. Да, визуально все хорошо. И нажимаем на кнопку «Обновить промежуточный итог». После этого все данные в нужном нам формате появились вот в этих столбцах. Теперь мы копируем их. Ctrl-C и вставляем шаблон, который мы вместе с вами скачивали ранее. Здесь стоит обратить внимание, что вставку нужно производить именно путем вставки значений. Вот этот вот элемент со вставкой 1, 2, 3. Потому что в противном случае ставятся формулы, которые у меня зашиты в предыдущем файле. Мы же с вами вставляем чистое значение. Все, теперь сохраняем этот файл. Повторюсь, он называется template. И теперь он доступен для того, чтобы мы его загрузили на сайт. Сейчас же сотрудник по упаковке сканирует сначала штрих-код на коробке. Дальше в хаотичном порядке набирает любую продукцию, которая поместится в эту коробку И сканирует ее На этом все. Мы используем обычный файл Excel, и вы, конечно же, можете сгенерировать его дома сами, используя формулу, которую я в том числе показал в этом видео. Но если вы не хотите заморачиваться с тем, чтобы делать макросы, разбираться в Excel, тогда вы можете скачать этот файл, который поможет вам облегчить жизнь значительно, по ссылке ниже к этому видео. Большое спасибо, подписывайтесь на канал, мы еще обсудим, как продавать на Wildberries. Дальше мы переходим во вкладку 2.1 и нажимаем на кнопку «Обновить». После этого запускается специальный макрос в файле, и э, он подсчитывает нам просто-напросто количество товаров в заказе. Это нужно, чтобы быстрее-быстрее из этого выгрузить файл, который называется pre Template Azure и соответствует шаблону загрузки заказа. Ну, это видео посвящено упаковке коробок, поэтому мы переходим во вторую вкладку 2.2.